Mm. <music> Вот уже 10 дней в Белоруссии проходят митинги и акции протеста. Население страны выходит на улицы городов, чтобы выразить свою гражданскую позицию по поводу политической ситуации в стране. Многие люди, участвующие в митингах, не согласны с результатами выборов, а также требуют отставки нынешнего президента страны Александра Лукашенко. Напомню, что 9 августа в соседней республике состоялись выборы президента. Александр Лукашенко снова возглавил республику, набрав по данным Центрального избирательного комитета более 80% голосов, тем самым опойдя своего оппонента на должность президента. Светлану Тихановскую. Согласно Конституции, действующей Конституции Беларуси 1996 года никаких ограничений по срокам президентства не существует и на основании соответственно, данной Конституции действующий президент Беларуси Лукашенко он имеет ä, право ä, баллотироваться на президентский срок не ограниченное количество раз. Акции протеста проходят во многих крупных городах страны – в Минске, в Барановичах, Бресте, Витебске, Гродно, Желобне и других. Со стороны оппозиции протестующие требуют отставки Лукашенко, возврата к Конституции 1994 года, а также признания выборов 2020 года недействительными. В свою очередь, правительство страны подключило к разгону митингов множество силовых структур – ОМОН, милицию, КГБ, МВД, вооруженные силы и другие подразделения. По последним официальным данным МВД, число задержанных во время шествия достигло 7 тысяч человек. Вот такая сложная ситуация возникла на данный период времени. Ну и вот самое, наверное, сложное для действующей власти Беларуси, это то, что действительно на улице Беларуси вышли протестующие. Вот их количество точно ну, установить, наверное, можно только будучи очевидцем этих событий. Вот. Опять же, по данному позиции, по, по, по, по существованию западных, информационных агентств а погибших гораздо больше и арестованных тоже несколько десятков тысяч. Только митингами на улицах дело не закончилось. К протестующим присоединились многие промышленные предприятия, такие как Минский завод колесных тягачей, Белорусский автомобильный завод, Минский тракторный завод и другие. Одной из наиболее важных экономических фигур стал Беларусь калий крупнейший производитель удобрений в мире. Его сотрудники тоже присоединились к забастовке. По словам экспертов КФУ, остановка производства в стране может плохо сказаться на ситуации с экономикой в стране и в мире в целом. Экономика Беларуси достаточно сильно интегрирована с экономикой России. Белорусские предприятия потребляют продукцию, производимую российскими компаниями, и в свою очередь поставляют очень много продукции, производимой там, на территорию России. Конечно же, остановка приостановка деятельности белорусских предприятий это довольно негативно отразится на России. За ситуацией в Беларуси наблюдает весь мир. Многие европейские страны ближнего зарубежья, такие как Польша, Литва, Латвия, страны Прибалтики, Франция и Германия, все они согласились с тем, что выборы были неправильными и нужно провести повторное голосование. В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на новый срок. Вот российская сторона склоняется к тому, что... События Беларуси – это внутренняя проблема Беларуси, и граждане Беларуси, они имеют право сами определить, куда двигаться дальше их государство. Да? То есть самое главное, против чего Россия категорически выступает против, это против попытки иностранных государств, в принципе, западных, вмешаться в события Беларуси и давить, так сказать, на действующую власть Беларуси, на власть Лукашенко в определенном смысле, да, ну, заставлять, условно говоря, идти в отставку. Ситуацию в стране активно обсуждают в интернете. Множество граждан России поддерживают митинги. Выражают свою позицию пользователи в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях. Простым пользователям присоединяются и медийные личности. Так, например, популярный исполнитель «Нойз выразил свое мнение, полностью поддержав протестующих. Я, я поддерживаю протестующих, потому что 26 лет – это очень долгий срок. И поведение главы... А Беларусь в этой ситуации не удерживает никакой критики. Свою позицию также выразил шоумен и уроженец Беларуси Вадим Галегин. В своем видеообращении он призывает остановить кровопролитие. Прежде всего хотел бы обратиться к представителям силовых структур, как офицер, как человек, принимавший присягу. Пожалуйста, остановите кровопролитие. Прекратите насилие над собственным народом. Однако не все жители Белоруссии выходят на митинги в поддержку оппозиции. Совсем недавно в Гомеле и Могилеве прошли акции в поддержку действующей власти нынешнего президента Лукашенко. Участники шествий прошлись по центральным улицам городов, держа в руках государственные флаги. Я боюсь, что из нас Я делают полигон Могилева! для Пентагона. Мы этого не хотим. Я жила годы, когда у нас были пустые шкафы. И Я не хочу в это время. Если оглядываться на прошлое, то схожая ситуация была на Украине в 2013 году. Митинги на Евромайдане переросли в гражданскую войну, одним из результатов которой стало присоединение Республики Крым к России. Однако, по словам экспертов КФУ, подобный сценарий с присоединением части Беларуси к России вряд ли возможен. Россия, она во всех случаях, когда речь идет о очищении каких-то территорий, состава России, она руководствует в первую очередь нормам международного права. То есть этому должна предшествовать сложная процедура, проведение референдума, голосование и так далее. На данный период никаких факторов о том, что э, принятие в какой-то бел части Беларуси это может произойти, на данный период нет. Пока что митинги не прекращаются и ситуация в стране остается прежней. По словам экспертов, ситуация может нормализоваться только если обе стороны, как правительство, так и оппозиция пойдут на компромисс. Ну вот пока еще раз говорю, на данный период времени стадия находится... Данная проблема какой в стадии динамичного развития. Мы не можем точно определить, какова ее все-таки существо. Нужен небольшой еще промежутствие чтобы понять, что, какие масштабы приобретают события в Беларуси. Пока что неизвестно, сколько времени в стране будут продолжаться подобные события. Однако хочется верить, что в ближайшее время ситуация нормализуется, и братский народ снова заживет в мире и согласии. Лев Диденко, Универ, Ньюс.